Вы хотите посмотреть все красоты Кыргызстана? Принимайте активное участие в видеоконкурсе Instagram «Мой Кыргызстан». Главный приз – поездка по Кыргызстану со съемочной группой. Вам всего лишь надо снять видео и рассказать о своем любимом месте в Кыргызстане не более одной минуты и разместить его у себя на странице. Видео можно снять на телефон, на камеру, как угодно. Главное – интересно и позитивно. Не забудьте указать хэштеги конкурса «Мой Кыргызстан» – «Мейным Кыргызстаным» – «Май Кыргызстан». Или отправляйте нам на WhatsApp номер 0702 045, 045.